Господи, сколько же здесь записей, и я не понимаю. Я не понимаю, как же могли сотрудники фонда не знать о существовании этих интервью. еще больше я не могу понять, почему некоторые сотрудники игнорировали ознакомление со всеми этими материалами. Неужели я просто так делал эти интервью? Или же для особенных каких-то людей, для докторов, блин, очень интересно. Но все же, это мои мысли вслух. Но, вспоминая КПК убитого сотрудника, я там так и не увидел, что он был подписан на видеорассылку моих интервью. А у некоторых после инцидента с объектом класса Таумель, я нашел, что у них не было на КПК включены уведомления. А нужно было просто нажать на кнопочку уведомления на канале с видеорассылкой. Да, там очень смешной был значок колокольчика, и все, и ты б не умер, просто взял подписался на еженедельную рассылку новостных видеороликов на закрытом для сотрудников класса Д канале Гоумид и на нашем основном, и многие этого не делали. Странно. Мы уже несколько недель наблюдаем за вашей работой, и если честно, я не до конца понимаю, что вы делаете. Можете подробно описать ваш процесс. Явно не ради бога, этот процесс весьма интенсивен. Как я уже рассказывал вашему подручному, наилучшее разъяснение моих методов вы найдете в моих записях. Там я делал исчерпывающие отчеты о своей деятельности. Понятно. Доктор, меня волнует то, что мы до сих пор не понимаем, что же за болезнь вы пытаетесь излечить. Как она себя проявляет, и какая в этом вопросе ваша польза от превращения этих существ в псевдоживые, безмозглые, бродячие трупы? Вы не понимаете поветрия? Даже спустя такое время? доктора. это невразимый ужас, который много раз показывал свое настоящее лицо и будет показывать впредь. Оказалось, что я наделен мудростью, здравым рассудком, чтобы докопаться до корня недуга и извести его росы навсегда, но многим, таким как вы, это не под сила. Боюсь, жестокая толчесть зависеть от милости недуга, которую вы не в состоянии даже полностью узнать. Все же, это не ответ на мой вопрос. Как можно вообще считать ваше лечение за лечение? Но это же и есть лечение. Смейтесь над моими стараниями сколько угодно. Но не надо пятнать доброе имя научного прогресса, который создал это великое благо. Вам никогда не хватит дальновидности понять, что это существо живет лучшей жизнью, чем когда-либо могло надеяться, до такой степени пораженное поветрием. Теперь оно чисто, и не может распространять его, а ужас, который бы ему пришлось пережить, над ним более невластен. Это и существом то не назовешь, доктор, но даже не... Не надо язвить со мной, сэр. Вы с вашими коллегами, подобно многим другим, не в силах увидеть избавления прямо перед собой, а мелкие неурядицы застят вам взор. Или вы из тех, кто не уберет прогневшие стропила, покуда крыши не свалится на голову? Нет, вы их ищете. Вы их извлекаете и ставите новые нетронутые гнилью, и самое важное, вы не станете усмехаться над зданием лишь потому, что оно умнится вам другим. Оно крепкое, оно избавлено от недуга. Эм, простите, я не хотел вас расстраивать, я просто хочу разобраться. Да, хорошо, но впредь следите за языком доктор. Я профессионал, но даже профессионал может ощутить укол уязвленной гордости от критики своих шедевров. Сейчас я вас прощаю, вы мой коллега и руководствовались лучшими побуждениями. Могу ли я вам помочь еще с чем-нибудь? Нет уж, на этом все. Ещ подопытного по расписанию, как обычно. Вам известно, что я предпочитаю работать с теми, чье строение тела схоже с человеческим. Объект 049, похоже, непритворно хочет помочь другим людям однако так и не смог дать конкретное объяснение, от чего именно он старается нас спасти. Я наблюдал за ним уже несколько недель, и хотя в результатах незаметно каких-либо изменений, объект 049 постоянно утверждает, что приближается к своему совершенному лечению. Полагаю, этот объект лучше осознает реальные плоды своих трудов, чем хочет нам показать. Мне нужно, чтобы вы объяснились. Объект 049, вам следует объяснить свои действия. Также напоминаю, что несогласие сотрудничать повлечет дальнейшие ограничения на период вашего сдерживания. Мои действия не нуждаются в объяснениях. Вы убили Реймонда Хама и потрошили его до тех пор, пока он... Не умер, нет, не умер. Он был исцелен. «Исцелен? От чего?» «От поветрия, сэр. Казалось бы, кому как вам не понимать, что мне очень повезло почути вот этого как… как он…» «Какое еще поветрие? Вы постоянно носитесь с этим поветрием, но ни разу не смогли дать четкое объяснение этому недугу. Чего такого вы могли в нем углядеть? Чего не видели до этого множество раз? Такого, что он за это поплатился жизнью?» По ветре разрастается непредсказуемо и может причудливым образом просочиться в тех, кто не был готов и... Называйте как хотите, доктор. Я оказал ему лишь милость, он был исцелен. Да он стал овощем! Yeah. не ожидаю, что вы поймете. Вы и ваши раз за разом доказываете, что вами движет не наука, а эмоции. Вам не под силу оценить ужасы, которые я видел, миллионы тех, кого погубило и изменило поветрие, которых... За ваше лечение Рэй поплатился жизнью. Нет, добрый, сэр, я спас эту жизнь. Или что, вы позволите миру дальше катиться в пучину недуга и смерти? Закройте глаза на то чудо, что сотворил я. Какой недуг? Какое поветрие? Он был здоров, он был хорошим доктором. Я предлагаю этот дар всем страждущим. Вы не достойны этого спора, сэр. Вы глупые и недальновидные. Доктор Хамбл болен, и я... И я исцелил его. Только мне под силу такая работа. И она должна продолжаться. Столько всего осталось не изучено, столько... Предстои... по горло Считайте, что вас сняли с удовольствия. Добро пожаловать под содержание 049. У нас все. Сделай столько спасти. Даже вас можно спасти, хоть вы этого и не заслуживаете. Я могу всех спасти. Могу извести эту чему под корень. Мне под силу. Только мне. Я. Я спас его, доктор Х. Я исцелил его. Он был болен. Я знал, что он болен. Я знал это, и вы все больны. Но я могу спасти вас. Всех вас спасти, потому что я... я и есть лекарство. Объект 049. Мы проводим эту беседу, чтобы закрыть расследование ваших действий 16 апреля, которые привели к гибели нашего сотрудника. Вам есть что сказать по этому поводу? Только то, что я с нестерпением жду, когда вы позвольте мне снова взяться за работу. Последние несколько недель я освоил свою запись и вывел новую теорию о том, как Поветрие оказалось способным так заразить человека, что едва смог его обнаружить. Вы не испытываете угрозения совести за ваши действия, так ведь? За гибель доктора Хама. А, да. Что ж, смерть, коллеги, это всегда прискорбно. Но перед лицом Поветрия действовать нужно решительно, доктор. Мешкать недопустимо. Доктор Шеман во время первой беседы отметил ваше скорбное настроение. Скорбь, Возможно. Я не думал, что... Заразился мой коллега по цеху, и это печальная новость. Но работа движется вперед. Смерть доктора Хэма достойная всякого сожаления. Но она открыла мне глаза на важные вещи. Дальше я могу двигаться только с живыми подопытными. В этом я уверен. Мертвые плоть мое лечение малополезно, а из нашего четверого ассортимента трупов я уже вынес все, что мог. Теперь я стремлюсь оказать помощь тем, кто страдает от недуга при жизни. Боюсь, вы разочаруетесь. Ах, доктор, я бы не был так уверен.